Право пролити только Путин. Почему? Потому что если не остановите Путин, вы ну, никто не знает, потому что именно вы нужно нам срочно. Смотрите, смотрите, смотрите, что Украина захватит именно вы сказали, да? Отражение. Так, смотрите, значит, если это реально, то вы захватите Европу, как я понял, президент Путин, да как там? Вы реально можете захватить Европу. Зачем вы это делать? Почему в Крыму? У нас там армия, почему именно армия находится в Крыму? Кирюш, ты на миссию Не понимаю вообще. Ведь армия в Крыму наращивает мощь, зачем это? Чтобы потом напасть на Европу логично, потому что Крым рядом с Турцией обратитесь к войне опять же, что я не помог раньше, ведь это было бы необходимо в Европе, раз он виноват ну смотри, если вас захватит Франция, то знаете, я был прав и знаете, что на самые опасные люди на свете зачем не захватывать? свободить всех, и только Украина потому что она телевидена показывают. Да, ведь в России запрещено показывать, и то, что там президент, президент Зеленский сказал, ну говоришь о а людям русским, они не понимают, не понимают, они не понимаю, не, не понимают, поэтому ходят, смотрят меня, пытался буду все до последнего, да. М -м, просто им про мозги можно так сказать, ведь реально, как мы обошли, Oh. Эммарсиально промолись Ну что у них там будет будущем? с этими россиянами не бедные ну, как, они богатые, хоть бы богатые Я не хочу их жалеть, потому что Да, они, возможно, нищие Там в некоторых странах, именно в городах им помогает Россия заботиться будут воду, Ну там, и так было видно огромная территория, там люди любят территорию, они захватывают сами, они там строят всякое такое, им опа-на, не хватает чего-то, так очень плохо, пол-харпур захватили за один день, это значит, что Европу захватят за месяц, а когда одни и другие идут, это значит, заводят поэтому готовьтесь к тому, что если на полет, то на полет с Китаем, с Китаем полет, европейцы готовьтесь, потому что это неспешно, Европа готовьтесь, Азия готовьтесь, все все все готовьтесь, потому что Россия, Китай, Индия, Пекин, Беларусь это марионетка А4 это марионетка, ваш любимчик потому что она сейчас ну, служит в Беларуси а потом уже вы проиграете пророчество исполнится здорово да, я не знаю это 50 на 50, то есть Россия это как цирк, ну понятно, да, смысла нет объяснять, вы так уже сгенерировалась, в общем там, регенерация у них А пацаны, что не просто так, опять пошел человек, тоже просто так. команда была, а директор АЕ. Позвонила мне, сказала, снимай машину, я позвонила вот, сразу. Надо решать проблему свою. Давайте так, не нападать, пойдем другим ходом. Почему именно по путь? Потому что передайте своим путином, как передвините сами сетями. потому что когда вы встретили его в Москве, вас захватили, вас поубивали там, со то есть бывают в России, людей, украинцев, русских. что там в СМИ пишет, это все равно их на меня. Жалко, мне не нравится это все положение. Начну захват Украины. Это уже самое похоже на Россию. Почему Ванга помогает Ванга? Ну при мне звонил, ты говорил, дурак или ну блядь. Индия – это страна, которая тоже самая, Индия. И Россия, эти три страны самые жестокие в этом мире, честно. Их просто много. Они сильно. Если мы ну, все детники, Япония, многие Литве. Ну, очень маленькие страны все. Все остальные маленькие страны. Индонезия, очень маленькие. Прям логично. Как-то стало ну, логично. Три огромных стран против всех маленьких стран в маленьких странах. Ну вот и завтра, пока еще команды не было, что ты пойдешь? Поэтому только один шанс, это блиница, значит Но языка, языки можете... и жизнь. Некоторые живут мы считаем да, боясь ты, об этом. Сказал, об этом. Говорят, все классно, я хочу плесить. Ну да, тогда пора исполнится, Скорее всего, уже да. Это правда. Ведь Ванга сказала, что там всякие сказали, люди в будущем, или кролики, или что да, в будущем Украина живет, только в их странах. Там еще, что три страны объединятся, то, что он сказал, пересмотрите, кто забыл. Что россиян будет так много, будет много китайцев, Индия будет. Индия будет. Индия будет да. То есть война между Россией, Китаем и Индией не будет. Между ними троимя. Бля, мы сейчас заберут. А, вот так машину. вот. Команда была съезжать, потому что три машины из парка дали воин дома. Сейчас грузятся, стоят на Бекасу-то строителя, на Увермаге стоят парков. Грузятся mm -hmm. люди. И сейчас а, еще ма машины, машины Это значит все что есть, пророчество. Если хотите мира, едьте за границей, ехать, живите поставить... новой жизнью. Или же Ждите, жить в этой России, Понять не понятно, что можно потом в Китай перебраться. Можно. Здесь просто в мирное время все страны, которые приезжают в Китай, в Индию, в Россию, эти три страны, Китай, Индия и Россия, они что там делают? Они такие, да, да, мы не против, но потом так скрип... ну потом О, мы их всех захватим, поделим Индия тебе, Китай да, тебе, Россия мне. Это правда, это правда. Россия не раскрывает вам, поэтому Россия, если вы это знаете, это правда. Прочитали пророчество и в себе мозги, что новости СМИ России это много обмана, потому что Россия большая, много обмана. Маленькая Украина больше, мало, маленькая Украина мало обмана. Куда будет правильно? Пожалуйста, изучайте Францию, в будущем возможно меня не будет, кто будет изучать Россию стоящую в стоящую сердцах. Потому что она станет Россия, Китай, Индия. Три сердца не могут быть внутри. Вот ну это Тш -тш -тш -тш. Но Как другое может. Ну, считаю, это невозможно. Ну, вы сами знаете, узнаете пророчество, сами вводите. Потому что про это никто не рассказывает почему-то так вот боятся. Все, значит, спасайтесь. Потом. А что потом отомстить, да? Если отомстить, то на том свете. Берете, отомстить всех. но ну, если там Бог разрешает, если потому что там он любит, смотреть как Путин играет марионетками. А как же отомстить и в этом мире Первое, это снимать ролики, вторые всякую дичь, запускать в России, чтобы Россия была нищей. Я так пытаюсь сделать. В Китае, Индии, я еще не трогаю, а нужно потрогать. Были жалко, что Россия на плане Я хотел бы объединиться с командой украинцев, они самые умные, чем россияне. Это правда. Так замените, они английские знают лучше и больше, чем россияне. Почему придется кусками их забирать в команду? Просто pues эта команда очень отлично сойдет для того, чтобы изучить язык китайский и индийский Команды много человек, и будет круто. Я это сделал, если наберем много лайков. Так, все, я загружаю ролик, наберем много лайков, подписков. Подписываемся и наберем команду. У нас будет да. только давайте миллион просмотров, миллион лайков, постоянных, пассивных зрителей. Вот у нас вот так вот чем это? Ну, давайте так. Вот. Ту -тун -тун -тун -тун -тун -тун. Давай. Все, да, Пока.